Ведь очень многие люди сегодня говорят про осознанность и очень многие люди сегодня спекулируют на этом понятии. А так хотелось бы, чтобы кто-то очень мудро объяснил, как все-таки стоит интерпретировать это слово и что вообще оно означает. Что значит быть осознанным человеком и что такое осознанность? Скажите, как вы считаете? Я действительно слово осознанность, его понимание не сразу определил. Я шел к нему через жизнь и на, каждом, на каждой ступени своего развития, в общем-то, у меня менялось представление об осознанности. Ну, шел процесс развития, и, естественно, шло но более глубокое понимание этого термина. Сейчас для меня, я не хочу сказать, что это истина в последней инстанции, но сейчас для меня осознанность — это в первую очередь, в первую очередь максимальное единение с миром максимальное единение то есть вот это чувство единения с миром с каждым человеком со всем происходящим это вот первое условие глубочайшей осознанности это первое что ты един второе что ты все это принимаешь как свое собственное то есть полное принятие всего происходящего. У меня даже такая формула есть. В каждый момент времени происходит самое совершенное событие. Самое совершенное, независимо от чего. Даже вот сегодняшние трагические все эти события, это самые совершенные события. Вот до такой глубины э, нужно дойти, тогда и возникает состояние осознанности. А что это значит, самое совершенное событие? Это значит, в этот момент сложились все условия энергетические, психологические, социальные и прочее-прочее-прочее, политические, которые по-другому не могли реализоваться. Только именно так. Вот это и есть самое совершенное событие. То есть вот единение и полное принятие всего происходящего — это, конечно, основа, и все это заполнено глубочайшей любовью к Земле, каждому человеку, ко всему сущему на Земле. Вот, пожалуй, три кита осознанности – это сегодняшнее мое понимание. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Скажите, а как э, вы считаете, можно ли э, вообще стать осознанным человеком? Возможно ли э, достичь такого состояния, или это ежедневная работа? И как сказала Махатма Ганди про совершенство, что если ты считаешь, что достиг совершенства, то в этот же самый момент твое движение останавливается, начинается движение вспять. Вот Насколько можно назвать себя осознанным? Или все-таки это постоянный, вечный процесс деятельности и саморазвития? Вы правильно сказали. В осознанности константы нет. Как только появляется что-то такое постоянное, какая-то константа, значит, стоп. Значит, ты здесь уже наступаешь вступаешь в другую в другую в другое состояние в состояние неосознанности потому что осознанность всегда в динамичном движении всегда в развитии это обязательное условие осознанности то есть никакого, никакой константы никогда нигде благодарю вас Анатолий Александрович скажите что касается вот отношений между людьми, как осознанность проявляется в наших отношениях. Взаимоотношения с людьми, вы же сами понимаете, это самый э, острый момент вообще всех проявлений в жизни. Именно на взаимоотношениях с людьми все проверяется, все, буквально все. Можно проверить это, когда ты смотришь через призму взаимоотношений с людьми. Это самые острые моменты, самые трудные. Поэтому во взаимоотношениях с людьми осознанность она проявляется в том, что ты, опять же, пойдем по этим ступеням, ты чувствуешь единение с этим человеком. То есть ты и он, вы одно целое в этом мире. Вы обязательно являетесь частью друг друга. Дальше. Ты понимаешь, что этот человек действует, говорит, находится рядом с тобой, именно для того, чтобы показать какую-то часть тебя, какой-то взаимный процесс. Обязательно, не случайно он здесь оказался, не случайно он так себя ведет, не случайно так говорит. Вот это вот второй момент. Ну и третий, конечно же, с великой любовью к нему, когда проявляешь вот это свое, все, все к нему проявляешь, с великой любовью, вот это все и создает те замечательные состояния, условия для глубокого взаимоотношения, для глубокого принятия, для устранения всех конфликтов. Если бы мы так понимали, понимали так мы с вами, понимали как можно больше людей, понимали руководители государств, то никаких бы не было конфликтов, никаких войн бы не было. Скажите, а возможно ли, как вы считаете, вот, возможно ли нам, людям, либо, может быть, историческим событием это удастся, привести к осознанности тех людей, кто сегодня отравлен гордыней и отравлен властью? Потому что от этих людей зависит многое, и они, конечно, могут быть инструментом э, в руках Творца, создающим препятствия для того, чтобы мы смогли развиваться. Но в то же время, вот как, по-вашему, это исторически произойдет? Э, источником осознанности для тех, кто сегодня отравлен властью и гордыней, э, станет народ или все-таки это как-то иначе произойдет? Вы знаете, если бы я не верил вот в это будущее и в процесс выхода из того состояния, в котором находится наша цивилизация, я бы, наверное, давно ушел из жизни. У меня было много случаев, мне даже предлагали на небесах почетную пенсию. Но я верю в то, что еще при моей жизни произойдут серьезные изменения еще при моей жизни. Я верю в это. И не просто верю, я знаю, что это будет. И я многое делаю для того, чтобы это произошло. То есть это, в этом я полностью уверен. Как это произойдет? По-разному. Во-первых, вы обратите внимание, что все больше и больше людей, проходя через вот эти все трудности, которые сейчас последние годы особенно приходят к человеку, все-таки они начинают они начинают эти трудности выковывать другую личность. И это, эти личности рождаются. Рождаются уникальные личности. Рождаются уникальные личности. Действительно, по-другому не скажешь. Но, с другой стороны, те, кто не может измениться, те, у кого этот процесс идет слишком медленно или вообще стоит, для тех существует ковид и другие способы ухода из жизни. То есть они просто или в свое время, или, или ранее отпущенного срока, но они покинут эту землю. Поэтому рано или поздно, но придем мы к тому, чтобы на земле будут людей осознанных, вот именно глубочайше осознанных вот на этих принципах, что я сказал, будет гораздо больше, и они будут влиять на пространство, на все, что происходит на Земле, на всю жизнь, на развитие. И это время, я думаю, что в этом веке это произойдет.